Устрада. салам алейкум, ла, Тумсо. Каждый выпуск иллюзиониста, особенно вступление, его напоминает. Старый добрый анекдот, наверняка помнишь. Как ты чеченец подрался с Брюс Ли? IQ э, от 40 до 60 дебил. IQ от 20 до 40 имбецил. Ай... алейкум, Тумсо, брат. Если Кадыров всячески избегает диалога с тобой, почему бы не вызвать иллюзиониста на эфир и разнести? А то, что он раскудахтался не на шутку, тем более Рамзан не скрывает симпатию, к нему было бы эффектно. Я не вызываю каждого, кому симпатизирует Кадыров, и каждого, кто хотел бы со мной провести диспут. Я вызываю тех людей, которые интересны мне. Диалог с которыми, дискуссия с которыми будет интересна мне. Дискуссия с иллюзионистом мне не интересна, а вот э, дискуссия с Кадыровым мне интересна. Поэтому я вызвал Кадырова на эту дискуссию, а этот вызов до сих пор в Сирии. Он уже там, почти год, по-моему, его не принимает, избегает. Когда наберется смелости, я готов его принять, организовать. Эти, этот разговор и показать зрителям ущербность этого человека, ущербность их а, пресловутого пути Ахмата Кадырова, показать их преступность людям, доказать. Готов их разнести. Но именно Кадырова. Не, никаких бы то не было людей а, как-то причастных к нему. Если будет кто-то из них, кто будет мне интересен, с ним тоже проведем без проблем. Но пока мне интересен именно он. Так, Устрада. Саламу алейкум, рамут латум, со". Каждый выпуск «Иллюзиониста», особенно вступление, его напоминает странный старый добрый анекдот, наверняка помнишь. Как-то чеченец подрался с Брюс Ли, с Брюсом Ли, и после боя дома уже у него спрашивают, ну и как прошел бой. Я там сунитр, но... Махаму, у <empieza> <finnsecurute> Да, это Это анекдот. Сейчас я попробую его перевести. Подрался, говорит, чечении с Брюсом Ли. Пришел домой, и у него спрашивают: ну что, что, мол, с этого получилось? Он говорит: Ну побили, говорит меня, но кричал он: Существует формальная таблица связи IQ с медицинским отклонением с медицинскими отклонениями умственного развития, которые я хочу сегодня поделиться с тобой. IQ 160 и выше – гений. IQ 140-160 – талант. IQ 120-140 способный, – э, способный. IQ 80-100 – посредственность. IQ э, от 40 до 60 – дебил. IQ от 20 до 40 – имбецил. IQ менее 20 – это чингиз из ЧАГТРК. Ассаламу алейкум, Томсо. Что думаешь о видеоблогере из Финляндии Муся Ламаеве незам Тв Хотелось бы увидеть ваш совместный стрим. Алейкум ассаламу Я знаком с Муся Ламаевым, а, у нас им нормальные отношения. Мы с ним, кстати, делали даже как-то совместный эфир в Инстаграме, по-моему, в 2018 году. Муся Ламаев, человек, прошедший очень жестокие пытки в республике в начале нулевых. Он, он был и в РОВД, и в ОРБ, в общем испытал на себе все ужасы российской оккупации. И мы с ним как раз тогда делали эфир, он рассказывал о всех ну, о подробностях, как его задерживали, как его пытали, как его судили, как отпустили во время суда. У него очень такая непростая и в то же время интересная, конечно же, для нас история познавательная. Но Низам ТВ, насколько я знаю, этот канал не Маус Иламаева, это канал Анзора Масхадова. А Мауса по-моему, просто выкладывает там ролики. Возможно, они как-то совместно ведут этот канал, я не в курсе. Отношение к Маусе Ломаеву, конечно же, уважительное. Привет, Тумсо. По твоему мнению, кто организатор убийства Буданова, Рияд Суалихин или академик? Я думаю, имя... Организаторы этого убийства нам знакомы, и это не академики, это не Ирият, и не Саляхин, и ничего подобное. Это, это один человек, которого уже нет в живых, который умер, да помилует его Всевышний Аллах. Это Юсуф Тимирханов это наш герой. Он является единоличным организатором этого возмездия. Тумсу ассаламу алейкум. Есть несколько сомнительных телеграм-каналов, которые публикуют фото и видео про Чечню и в частности про ее руководство. Содержание их не вызывает доверия. Эти же файлы ты выкладываешь у себя в Инстаграм. Почему ты их используешь? Им же нельзя доверять. Алейкум ассалам. Значит, я, я не знаю об этих сомнительных телеграм-каналах. Я могу сказать, по какому принципу я выкладываю у себя ту или иную информацию. Если я нахожу это интересным, забавным, смешным, и мне хочется поделиться этим со своими подписчиками, я, я этим делюсь. Но при этом, может быть, эта же информация будет еще на каких-то других аккаунтах, социальных сетях, и, быть может, они будут какими-то сомнительными, может быть, даже будут не сомнительными, а будут принадлежать кадыровцам. Вполне возможно. Они просто тоже решили, что это забавно, это смешно, это интересно, и тоже решили поделиться этой информацией со своими а, подписчиками. Такое возможно. Я не могу это, эти вещи контролировать. А, и, и также я не всегда могу знать, кто является автором той или иной а, там, картинки или информации. А, я просто вижу, что это интересно, нахожу... Нахожу это забавным, может быть, смешным в каких-то случаях. И хочу этим, этой информацией поделиться с вами, со своими подписчиками. Я это делаю. В своем прошлом эфире ты говорил про ЦРБ Гудермесе, Но все там логично объяснили и сами сотрудники, и даже независимые СМИ. Вроде Кавказского узла. Ты раздул такую историю из этого и, и столько лишнего наговорил. Такое ощущение, что ты все... Слова переворачиваясь, чтобы побольнее ущипнуть Кадыров. По-моему, все то, что я говорил про ЦРБ, вот как я это говорил, так все и получилось. В ЦРБ врачи, которым огромный респект, они провели забастовку, в результате которой, как вы видите, был снят этот главврач, средства защиты были, были внезапно обнаружены. В этой больнице все необходимое было предоставлено для этих врачей, но при этом все показали так, что они просто чего-то неправильно поняли. Кто-то из них вообще был откровенным провокатором. В лучших традициях кадыровского режима, в общем, это все сделали. Но эффект от этого получился то, то, чего хотели эти врачи, то они-то этого на самом деле добились. Те средства защиты, которые им не предоставлялись, они в итоге предоставлены. Да, они сказали, что они там были, и до этого все было нормально. Но факт, что их предоставили только после того, как они провели эту акцию. Глав врача, который на них кричал, разговаривал с ними, как с... ни во что их не ставил, в общем, его сняли с должности. Сняли. Результат-то в итоге получился. Ассаламу алейкум, брат. Я тебе писал в директе о помощи моей сестре, которой срочно нужна помощь. А прошу помощи у тебя и у всех твоих подписчиков. Бисмилля. Алейкум ассалам. Я не видел в директе сообщения о помощи сестре. Я не припомню такого, но а скажу вам сразу же, если речь идет о какой-то благотворительности, то а подобную информацию я игнорю. Я ее никак не у себя не репощу и вообще благотворительностью я не занимаюсь. То есть, если там идет речь о лечении кого-то, о тяжелом положении там жилищном и, и вот подобные вещи, то этим я не занимаюсь, это нужно обращаться к фондам, у нас есть фонды, которые занимаются а, помощью населению, их немало. А, если же это касается помощи в преследовании, то есть в борьбе с неправовым преследованием, будь то России, будь то иного государства, когда человека преследуют из-за его политических взглядов, из-за его религиозных взглядов, фабрикуют на него уголовные дела, то это тема, которая мне интересна, которой я занимаюсь, то есть это то, что касается правозащитной деятельности. В этом вопросе я, конечно, готов рассмотреть и помочь, чем я смогу. Ассаламу алейкум Тумсо Здесь в Русмартане среди молодежи идут дискуссии На тему о пути Путина Как альтернатива пути Ахмата. Со своим фондом, куда тоже нужно будет Перечислять деньги, как ты думаешь Кадыров будет против или не посмеет Алейкум ассаламу Мартанхо Я так и думал, что Что-то что такое у нас придумают <laughs> Но только вот Я боюсь, что это может не, может не уменьшаться Успехом, потому что Такую идею, они, конечно, не, не посмеют, наверное, пойти против такой идеи, но они смогут это, повернуть эту ситуацию иначе, сказать, что они вот под видом а, на самом деле хотели там творить что-то такое, они там, террористической деятельностью хотели заниматься и подставят. Поэтому лучше не рискуйте. Лучше не рискуйте. Кстати, си символично, что э, это написал человек с ником Мартан Хо. У Рус Мартан, он, это такое место, где... Вообще люди родом из Урус-Мартана, они э, очень такие деятельные бывают э, в вопросах бизнеса. Это вы, вы вот, Куда бы вы ни поехали, вы всегда встретите там человека родом из Урус-Мартана, и, и у него будет уже поставленный мощно работающий бизнес. Вот, я всегда встречал таких людей. Мартанхой – это, это такая черта, которой я завидую. А, очень как бы вот, как в чеченском, у чеченцев говорят – Кайолш, то есть люди, которые способны вот в любой ситуации, они способны творить какую-то какую тему, какую-то деятельность, которая будет приносила деньги. И вот здесь Мартан Хот тоже решил замутить тему, которая принесет деньги. <laughs>